С параллельным соединением проводников вы уже встречались, так например присоединяют вольтметр к проводнику, напряжение на котором измеряют. На рисунке изображено параллельное соединение двух лампочек, подключенных через ключ к источнику тока и электрическая схема этого соединения. При параллельном соединении все проводники одним своим концом присоединяются к одной точке цепи А, а вторым к другой точке Б. Поэтому, если присоединить к этим точкам А и Б вольтметр, то он покажет напряжение и на одной лампе и на другой одновременно.